здравия всем здравым давненько у нас не было обзоров сегодня у нас 13 дико мая 2022 -го. очередной обзор вот такая вот штукенция длинная коробка аж смешная вот, ультрафиолетовый стерилизатор так, это то, что обещано в каком-то из стримов предыдущей или перед этим. Вот, я обещал показать вот это устройство, потому что, как выяснилось, да, даже э, кто-то из соратников, так сказать, дал слабину и приболел. Да, не будем указывать пальцами. Вот это одно из приблуд, которое в настоящий момент линейного времени вот, очень много пользы доставит. Вот, стоимость э, не астрономическая, а вполне в принципе доступная. А пользы делает неописуемое, просто количество. Да, около двух ну. тысяч рублей. И это при всем том, что это мы по месту покупали, ну, да, даже еще... не в интернете заказывали, а там посредник тролливали, этот продавец наварил. Накрутил, так, что, да. Все такое прочее, да? Ну, называется стерилизатор здесь, да. Ну, на самом деле, это ну, кварцевая лампа. Это, да, самая обыкновенная кварцевая лампа. Вот, К сожалению, наше советское устройство давнишнее, да, бакинского производства, которое было у нас лет 40, так что, вот, наверное, повторяется. К сожалению, испортился. Угу. Вот. Испортился, к сожалению. Вот поэтому возникла необходимость Поискали в интернете, есть, но в наличии не было, не могли заказать. Ну, Хоть как у нас сюда. типа карточка появилась. Ну, да. вот, пробежались по этим самым, те, которые у нас шустрые продавцы на рынке. Они вот. обзванивали донецкие там базы. На донецких базах тоже не было, но привезут. Вот. Вот. В общем, ну, собственно в общем. говоря, прошло две недели, даже не месяц. никакой. Да, да. даже не с Алиэкспресса, это, наверное, вот. привезено где-то все-таки. Так, ну вот проводишь такой с кнопочкой, так что все круто. В отличие от того нашего старого советского, здесь просто ультрафиолет без нагрева. То было устройство, было такой домашний, он и обогреватель, и излучатель. Так, что, наверное, лучше не включать его, да? Почему? Включать, давай покажем, что это самое, да? Так, Однозначно, вот. конечно, долго перед ним находиться нельзя, особенно северянам. Несколько минут. Вот, потому что все-таки достаточно... Ну что, обле... облезли жесткий мы... Что тут? тут мне это самое неясное? Буквально надо пару минут, а как всегда, даже меньше, в секундах. До минуты, я думаю, лучше. В общем, в комнате размещать... А мы пару минут перед ним плясали. Аляка, и потом... Кожа обшелушилась спиной. включать для того чтобы почистить от всякой микрофлоры ненужной помещение само ну и допустим после бани или перед баней вот, покрутиться повертеться пару минут со всех сторон тела до да, обнаженная вот полезно будет особенно лицо вот. Ну, глазами сильно не лупать, не, не пялиться, но тем не менее, да, вот, вот, вот такое ультрафиолетовое фиолетовое. излучение, оно полезно для э, того, чтобы происходили вот эти реакции, э, нужные в организме, вырабатывался вот этот э, подкожный этот слой, ну, загар он там, э, как его еще назвать, этот, правильно, витамин D, D выделяемый, да. Вот, ну и глазу просто радость не получается. Идет вот это восприятие, ну, почти как от солнышка. Поэтому однозначно рекомендуемость. Стоимость незначительная. Вот каждый день по паре тройки, может, пять минут включаете. Вот. Ну, можно же его включать в том-то же дело без именно облучения тела, чтобы он наш микроб убивал. В пустой комнате включили, да, включили, пусть включили погонял сам... микробусов, выключили. Вот. Ну, там пишут проветрить, ну, в принципе, как-то оно особо Интересный запах, все вспомните, если кто в детстве был в этих пионерских там лагерях или где-то в всяких там больницах, где были вот эти вот стационарные такие, да, излучатели, очень похоже, пахнет этим же шазоном и пахнет именно вот этим кварцеванием воздуха и всевозможных находящихся в нем примесей. Да. Так что всем давайте оздоравливайтесь, вещь полезная однозначно. Лупать действительно ну, на него не заказывайте. стоит, потому что, кроме того, что обшелушились, мы все-таки были и, ну, такие зайчики потом. Поэтому, да, и открытыми глазами долго смотреть не стоит. Ну, а это говорит о том, что все-таки работает. Ну, только сильно под, подвергаться воздействию длительному не стоит. У да, них модификаций существует множество Поэтому что-то похожее найдете Заказывайте, будет очень полезно Вот, потому что вот это вот э, У кого даже вот это погадие совсем Совсем скурвилось вот, Но даже если вот как у нас сейчас Плюсовая пентература, но все равно туман Слякоть, э, солнце Вообще не проглядывает Это очень нужный такой Полезный выход И относительно дешевый Ну все, друзья и подруги Всем добра, тепла и света. Не болейте ни в коем случае. Вот, вспоминайте все наши рекомендации, которые мы говорили о, об оздоравливании. Как дышать, э, какие чаи пить, все такое прочее. Как питаться, как правильно и полезно мыслить. Uh -huh. Вот такие вот пироги. Вот как раз еще в шапоч шапочка в кадре. Uh -huh. вот, тоже полезная штука. Как бы ее не осмеивали. На самом деле это очень... И очень полезная штука. Коронирующая вот. штука. Да, вот эти обручи всевозможные. Так, ну все. Всего доброго. Пока, пока. Пока.